Принцип независимости действия сил. Действие каждой силы не зависит от действия других сил. При расчете ускорения тела все действующие на него силы заменяются одной силой, называемой равнодействующей. Равнодействующая сила — это геометрическая сумма всех сил, действующих на тело.